доброго здравия уважаемые друзья с вами на связи мошкин владимир основатель сообщества Правовед сибирь и сегодня я хочу с вами поговорить на тему паспортов паспортов российской федерации паспортов советского союза паспортов коренных жителей той территории на которой вы проживаете эта тема очень серьезная, потому что с нее начинается вся область ваших прав, свобод и обязанностей. И для того, чтобы в этом разобраться, я подготовил вам материал, изучив который, осознав который, вы для себя примете решение, руководствуясь здравым смыслом и вообще то есть как бы жизненными понятиями обстоятельствами ну давайте начнем видео наверное будет достаточно объемным потому что материал объемный сейчас добавлю яркости сделаю покрупнее чтобы было понятно ну все началось вот с бумажки где весь разбор. Что такое регистрация на международном сайте юпик.д.е. Или как торгует живорожденным человеком? Ну, начнем по порядку и подробно, чтобы понять суть явления. В нашей жизни мы пользуемся многими изделиями. Они позволяют сделать нашу жизнь более удобной. Например, автомобиль. У автомобиля существует документ, который идентифицирует это изделие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 Имея, например, паспорт на автомобиль, мы можем взять кредит в банке, оформив авто в залог. Теперь введены паспорта на недвижимость. <связывая> у человека тоже есть паспорт, но его выдают не сразу. Давайте проследим этот путь. Итак, <связывая> роды у матери прошли успешно. На свет появился живорожденный новый человек.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 в СССР право на присвоение гражданства имеют новорожденные живорожденные весом не менее 1 килограмма. Справка о рождении выдается родильным отделением, где ребенок появился на свет. Если женщина рожала в домашних условиях и справки из роддома нет, то нужно предоставить заявление лица присутствовавшего во время родов. О рождении ребенка вне медицинского учреждения и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 Урожденное имя – имя при рождении. Имя, которое человек получает при рождении, обычно состоит из нескольких частей – имени, отчество, фамилии или прозвища. В русском языке полное имя человека состоит из имени, отчества и фамилии. В англоговорящих странах схема немного другая. Там имя, среднее имя, имена, несколько имен. Фамилия. Наиболее важным является именно личное имя. Оно и есть чаще всего идентификатор человека. Ну, ссылка на источник. Сейчас должна открыться. Гражданина. Так. Ну, здесь более подробно расписано по этой ссылке информация. Почитайте, когда документ посмотрите. Гражданина или гражданку в СССР создает ЗАГС. На основании актовой записи номер такой-то в книге загляните в имеющиеся свидетельство о рождении. О рождении мальчика, девочки. Актовые книги хранятся в органах записи органов записи актов гражданского состояния. Ну, сейчас откроем сразу же свидетельство о рождении мое и посмотрим в чем книги регистрация актов о рождении 1982 года февраля месяца 12 числа произведена запись номер 52 то есть вот она запись Актовые книги, книги хранятся в органах записи актов гражданского состояния на протяжении ста лет, а в дальнейшем передаются на государственное хранение. Актовую запись о рождении мальчика девочки производят на основании сведе, сведений медицинского свидетельства о рождении. справка. По факту заявление родителей заинтересованных лиц с просьбой зарегистрировать поставить на учет мальчика девочку с присвоением фамилии имени и отчества. Заявление о рождении ребенка должно быть сделано не позднее, чем через месяц со дня рождения ребенка. В ином случае родители рискуют получить незначительный административный штраф, то есть система нас принуждает к регистрации учетной единицы. Для этого, чтобы оформить свидетельство о рождении на ребенка в органы ЗАГС, как правило, необходимо предоставить следующие документы. Справка о рождении из родильного дома, заявление о рождении от матери или родителей. Паспорт матери, паспорт отца, свидетельство о браке, если родители состоят в браке. Присутствие второго родителя не требуется. Совместное заявление о выдаче свидетельства о рождении ребенка, если родители не состоят в браке. Нужно присутствие обоих при подаче. Свидетельство об установлении отцовства. Нотариально заверенные доверенности, паспорт представителя родителей, если они по каким-либо причинам не могут лично подать заявление. Вся эта процедура на выходе создает так называемое юридическое имя физического лица. Прошу обратить внимание. Физического лица. Давайте выделим темно-синим цветом. Потому что дальше нам нужно будет на это обращать внимание. Имя, которое персона получает при рождении и которое фиксируется в свидетельстве о рождении, либо которое получает при вступлении в брак и которое фиксируется в свидетельстве о браке. Термин обычно используется по отношению к именам, когда лицо, достигшее определенного возраста, поднимает вопрос об изменении своего имени в юридических документах. Тоже ссылка ну то есть не буду сейчас все открывать тратить время все документ будет под видео прочитайте посмотрите как правило юридическое имя состоит из имени и фамилии указание прочих частей имени зависит от культурных традиций и государства правила изменения имени при вступлении в брак также различаются в разных государствах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 В точности обратным номеру, который видите в свидетельстве, имеющемся на руках. <coughs> Номерной документ выпущен, гражданин создан. На баланс организации, то есть государства, поставлена еще одна юридическая единица. Простым языком, на баланс предприятия. В данном случае на сегодняшний день там Российской Федерации, Советского Союза. Поставлен еще один станок по производству денег власть имущим. Организация государства стала бенефициаром, учредителем персоны, владельцем документов на эту персону. Гражданина физического лица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 В соответствии с Конституцией, Законами, Правилами и прочими. организации, собственника паспорта. Установленными условиями организации собственника паспорта. Паспорт во владении и пользовании его носителя, а также носителя несет, носитель, вернее, несет и ответственность за все, что связано с этим паспортом.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 Кстати, законом РФ об актах гражданского состояния не предусмотрено рождение, появление, возникновение граждан. Обращаю внимание, что законами РФ не предусмотрено рождение, появление граждан. Предусмотрено только рождение, появление физических лиц. Итак, предоставляю удостоверение личности гражданина, персоны с персональными данными.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 имеет безусловное право владения и распоряжения собственностью. А вот физическое лицо, опять выделяем синеньким, только приобретает право собственности на недвижимость. Ссылки усказаны на канон 2040. То есть если вы возьмете документы, допустим на квартиру, на дом, на землю то вы увидите, что у вас в документе написано свидетельство на право собственности, но не на собственность. Государство, регистрируется не, государство регистрирует не собственность, а только лишь право собственности. А так как у вас всего лишь право собственности, то вы на эту собственность платите налоги, потому что оно у вас не в собственности. Поэтому вы платите налоги на землю, на строение, на автомобиль. Мужчина, женщина из естественного права перешел в торговое, коммерческое право, собственность корпорации, компании приобрел статус персона, мертвый в законе. Отсюда появились позорные оккультные ритуалы британских судов с ношением черных одежд и другой атрибутики в честь мертвых. Косвенное имущество рабы можно сдавать в залог другим компаниям в обмен на выгоды, в рост под процент. С увеличением массы тела мужчины и женщины увеличивается его залоговая стоимость. В сентябре 1802 года Александр I своим манифестом об учреждении министерств утвердил Министерство юстиции Российской империи, этим самым привязав Российскую империю к банковским обязательствам Торгового кодекса. С 7 ноября 1917 года в 6 часов утра по предписанию Петроградского военно-реалитационного комитета вооруженные моряки гвардейского флотского экипажа, не встретив никакого сопротивления, заняли здание Государственного банка. Так было установлено у нас Адмиралтейское право. Единый торговый кодекс был принят в целом или по существу всеми государствами. Смотрите закон Блэкс 6 издания строения страница 1531. По существу все судебные решения основываются на коммерческом праве и имеют уголовные наказания, связанные с ним. Вместо того, чтобы открыто называть этот новый закон адмиралтейской морской юрисдикцией, оно называется Уставная юрисдикция. Записан ветеран в сообщении. Вот она жизнь. Кто управляет Россией. Так. Для того, чтобы граждан СССР, РСФСР, находящихся в правовом поле позитивного права, перевести в правовое поле коммерческого права, и была придумана и осуществлена афера с развалом Союза. И с незаконным переименованием Российской Советской Федеративной Социалистической Республики в нелегитимную до сих пор Российскую Федерацию Россию, РФ, является коммерческой корпорацией в строгом соответствии морскому праву. Но аферисты долго не были уверены в успехе своего дела. Поэтому мы жили и трудились в РФ как граждане Советского Союза с паспортом гражданина СССР аж целых 10 лет, до 2002 года. Так как все граждане СССР, кроме 28 человек, не проходили процедуру выхода из гражданства Советского Союза, то до сих пор мы все являемся гражданами страны Советов, и для аферистов мы все мигранты в собственной стране. Нас всех уже втянули стать подписантами паспорта поле коммерческого права в статусе представителей физических лиц и отдать наших детей под опеку организации, действующей в поле коммерческого права. Нам ежедневно предлагают дать свое согласие на обработку персональных данных, тех самых данных, персоны, гражданина, созданного в отделе ЗАГС. Пока мы находимся под юрисдикцией организации собственника, документа публичного договора, мы несем ответственность по законам этой организации и законам поля коммерческого права. Являемся виновными и, долж, и должниками. А в поле коммерческого права есть только лица, физические, персоны с персональными данными, юридические, должностные и их представители. И пусть вас не смущают. Всякие разные наименования, которые используют в документообороте всякие разные должностные лица. Нас всех перевели из СССР через центры занятости биржи труда на гражданскую службу в должности гражданин-налогоплательщик, налоговый резидент в статусе физических лиц на основании полученного согласия на обработку персональных данных. Например, заявление о замене паспорта СССР на РФ или подпись в почтовом извещении. Почитайте внимательно, тоже почтовое извещение. Суверенный иммунитет утрачивается, получив и подписав какой-либо документ на свое имя в иных структурах. Нежели нежелание, неумение ответственно и с умом распоряжаться и управлять своими персональными данными, может стать причиной и инструментом порабощения. А контроль над своими персональными данными является важным составляющим элементом свободы и независимости. Поэтому следует... Помнить о том что наши персональные данные это наша собственность которая представляет собой немалую ценность для тех кто знает во всем этом толк и умеет этим распоряжаться в своих интересах с 1837 года сертификат вексель о рождении является официальным документом выдается уважительно записывая бедных нищих в документ предоставляем им им им определенные основные права и право на льготы в обмен на признание их статуса, принадлежности как собственность и законные рабы. Также в статусе обслуживания холопов, как движимое имущество, статус поселения, эквивалента добровольной рабской плантации. Свидетельства о рождении чрезвычайно ценные, векселя с держателем, на имя которого выдан сертификат. Свидетельства о рождении считаются ценными бумагами, которыми торгуют среди частных международных организаций и элит. Владелец, на имя которого выдан сертификат, не имеет доступа к такой стоимости. Каждому поселенцу открывается депозитный счет, ранее оказывал Сбербанк при приватизации. К каждому присваивается 8-знаковый номер Траст. После получения ребенком имени, такой ребенок становится юридическим объектом, а на его депозитном счете будут накапливаться средства от оборота векселя под названием свидетельство о рождении, о котором мы всю жизнь понятия не имеем. Умирает человек, человеческая личность, начинается процесс передачи всего имущества на счете третьим лицам, банкам, депозитариям, Административн... Администрирование переходит к римскому культу, к римскому праву. Позже такой ребенок становится собственностью, согласно классификатору корпорации под разными названиями Украина, Россия, Польша и другие, той плантации, кто и выдал вексель. Векселя и все, что к ним приписано, становится предметом для биржевого клининга. Это процедура расчетов по биржевым, сделкам, по биржевым сделкам, что обеспечивает финансовые гарантии их осуществление через систему депозитов и маржевых взносов участников биржевой торговли. Душа, проявленная в теле, переселяется в, раб, в, раб, в, работный, в работный дом в статусе работника. С 1790 тест-акт 1793 статус работника. В момент, крещения церковного, в момент крещения церковного родители сознательно или бессознательно одаривают душой государство, траст, корпорацию. Все ваши данные передаются в глобального, в КУСИП глобального сервиса. С этого момента начинается срок жизни или лет. Личность потеряна, она не дееспособная. Действие мертвых тел или корпорация траст. Если в течение семи лет не заявить системе, что такая личность является живой, она считается брошенной в море мертвых душ, то есть фактической мертвой душой. После подписания согласия о сборе ваших данных вся информация о вас сливается в общую базу данных, откуда уже не вырваться. Декретом Кабинета министров от 26 декабря 1992 года номер 12-92 вводится налог на прибыль потомства от браков. В 1993. В 1994 годах было введено понятие налогового кредита, который давал право предприятиям на отсрочку уплаты налога. В начале 1994 -го года в Украине, как и в России, начал формироваться, начали формироваться налоговые механизмы. В частности, появились налог на промысел, местные налоги и сборы. Начала внедряться контролирующая функция физических лиц. живых людей путем создания государственного реестра физических лиц, когда вы получаете ИНН, в 1999 году. Можно считать, 1999 год можно считать годом коренных изменений в становлении налоговой службы. В этом году разработаны и определены главные стратегические направления развития налоговой службы. В этом же году были разработаны новые концепции по взысканию налоговой задолженности. Вводится номер складской квитанции, ИНН, И, И, И, ID или ИНН. То есть цифровой либо бумажный носитель, ID цифровой, ИНН бумажный, был создан государством, который создал второй оригинал свидетельства о рождении для правительства в Соединенных Штатах в рамках единого коммерческого кодекса, изготовленного его уполномоченным агентом, муниципальным служащим или государственным регистратором. Свидетельство о рождении в качестве государственной облигации будет продано на Нью-Йоркской фондовой бирже. Торговые палаты уполномочены выдавать сертификаты происхождения. Что такое сертификат происхождения? Все государства начали выдавать документы с серийными, с серийными номерами, сертифицировать складские расписки для рождений и браков с целью залога нас в качестве обеспечения по кредитам и муниципальных облигаций Федеральной резервной системы США. Государством создается свидетельство о рождении пол caps именем которая представляет собой документ подтверждающий долг на момент выдачи распоряжение склада где хранятся товары место жительства описание товара или упаковок содержащих их имя пол дата рождения и так далее все коммерческие корпорации, образованные на территории СССР, РФ, Украина, Казахстан и так далее, являются именно складскими базами. Реестрами. Представьте себе большой склад каких-либо деталей. На таком складе имеется множество полок. Это конкретная страна. На каждом стеллаже имеются сборные агрегаты, типа коробки передач для авто, двигателя, кузова. Это юридические лица, в которых имеется некое количество работников. Накладных. Кроме сборных агрегатов имеются на полках отдельные детали, персоны со свидетельствами о рождении. Чтобы все это в РФ, Украине, Казахстане и так далее можно было проконтролировать, в странах Запада имеются дубликаты всех этих складских баз, реестров. Многие уже наслышаны, что существует такой банк данных, например, в Германии по адресу upic.de Свидетельство о рождении или банкнота представляет собой тип оборотного инструмента – векселя, выданного банком на предъявителя по требованию, используемых в качестве денег, а во многих странах он является законным платежным средством. Наряду с монетами банкноты составляют денежные средства на предъявителя, как разновидность формы всех современных денег. Облигации, выпущенные на свидетельство о рождении, затем хранятся в депозитарии Траст Корпорации на 55 Уотер Олд Стрит в Нью-Йорке. Ссылки по тексту. Живое человеческое существо становится поручителем без нашего ведома, который гарантирует возможную окупаемость облигации через юридическое имя. Человек подключен к Грегору, агрегату социальных паразитов. Паразиты паразитируют на таком имени, создавая письменные повидности платить дань вместо развития. Любой мужчина, женщина на свое юридическое лицо, name имя, по ошибке принимают на себя ответственность за дела государства и его долги, как ответственного доверительного управляющего. Соответственно, автоматически мы взяли на себя долги коммерческих корпораций РФ, Украины, Казахстана и так далее по месту выдачи свидетельства о рождении. А следят за выплатой наших долгов доверенные управляющие, в лице госслужащих виртуальных государств, налоговая служба, суды, службы судебных приставов, полиция и так далее. Налоги, взимаемые с нас, куда уходят? Кто-нибудь отчитался перед физическим лицом о расходовании выплаченных, выплаченных им государству средств? В международных законах есть человек с правами и свободами, есть гражданин с правами и обязанностями и есть физическое лицо, у которого есть только обязанности и нет никаких прав. Вот выделил я это все, обращая ваше внимание, есть три статуса. Человек, гражданин и физическое лицо. У физического лица нет прав, но есть только обязанности. Гражд... То есть, когда вы носите паспорта РФ, у вас паспорт физического лица. И у вас есть только обязанности, поэтому вас судят, раздевают, обдирают. Все забирают с вас любыми способами. Когда мы были, и сейчас находимся, кто осознает это, в СССР в статусе гражданина СССР, у нас были и есть права и обязанности. То есть права появляются, когда у вас паспорт СССР. И когда у вас паспорт коренного жителя вы в статусе человека кроме того если организация в статусе человека у вас есть права и свободы и нету никаких обязанностей потому что вы есть хозяин на этой территории на которой вы проживаете являетесь коренным жителем то бишь аборигеном кроме того если организация зарегистрирована как юридическое лицо то это подразумевает утрату самостоятельности и всяких прав, как и у физического лица. То есть, как это понимать, да? Вот вы ведете, допустим, хозяйство дома, ну, излишки продаете на рынке. Вам не надо открывать фи э фирму, то есть, вы не открывали фирму, и не платите никакие налоги. Продали излишки, заработали денежек. Для того, чтобы купить семена, там, удобрить почву там, и какие-то строения построить. Но как только вы пришли в налоговую и подали заявление, заплатили госпошлину и открыли индивидуального предпринимателя, либо ООО, либо ЗАО, любую юридическую форму, то автоматически... Налоговая имеет право с вас получать налоги, Вы, выписывать вам штрафы, санкции и так далее. Поэтому я не регистрирую никаких юридических лиц, ни индивидуального предпринимательства. Сообщество правовед Сибирь работает без всяких документов. Поэтому предъявить нам чего-то невозможно за нашу деятельность. Мы просто сообщество людей, объединенных единой целью – правовое просвещение граждан. Как же различить человека, гражданина и физическое лицо? Очень просто, по написанию. Физическое лицо означает «Иванов, Иван Иванович». Никаких прав, одни обязанности. Откройте паспорт. Ну, берем, давайте сразу же тут же будем. Паспорт РФ, картинки. Так, смотрим. Открываем. Так, мелко. Где у нас еще? Видим, да? За главными буквами ⁇ юридическое лицо. Прошу обратить внимание, не указано ни фамилия, ни имя, ни отчество, ни должность человека, выдавшего вам паспорт. То есть это один из признаков недействительности документа. Представьте, что вы подписали договор, либо выписали расписку, в котором стоит просто роспись. И не указан ни паспортные данные в расписке, ни в договоре, не указан ни фамилия, ни отчество, ни должность, а просто роспись. Такой документ будет недействительным. Но для налоговой, для Российской Федерации этого достаточно для того, чтобы с вас стричь капусту. Ну, вот еще, да, видим, тоже все за главными буквами написано. Следующую картинку, тоже за главными буквами. Так, переходим дальше. Гражданина означают Иванов Иван Иванович. Есть обязанности, есть права. Имея паспорт РФ у вас никаких прав нет, одни обязанности Смотрим паспорт СССР Видим фамилия, имя, отчество с заглавной буквы Остальное маленькими Здесь осмотрим Полянский Иван Дмитриевич, тоже за главной буква. Здесь смотрим, так, э, это не та сторона, не та страница, это чистый паспорт. Козлов Валерий Александрович. То есть видим, что все сходится, наши доводы. Так, и дальше. Человека означают: здесь уже также пишется за главной буквы, да, остальное мелкими. Но сначала пишется имя, потом отчество, и только потом уже указывается фамилия именем по отцу рода своего. И у такого человека есть права и свободы. Поэтому обращаю ваше внимание. Когда вы подписываете какие-то заявления, жалобы и так далее, пишите полным, не сокращенно, а фами имя, отчество и фамилия. В телефон заносите человека, прописывайте сначала имя, отчество, фамилия. В контакты где-то в одноклассниках, в скайпе сначала записывайте имя, потом отчество, потом фамилия. Либо имя, фамилия. Ну, отчество можно не обязательно писать. Вспомните, как на Западе называют себя правители. Барак Обама, Ангела Меркель, Франсуа Миттеран. То есть сначала имя, потом фамилия. Загляните в имеющиеся у вас документы. В документы СССР, в документы РФ. Украины, Белоруссия, Казахстан и другие. Посмотрите внимательно, что вы видите. Видите человека и не увидите, так как это юридические единицы. Надписи в документах СССР, в поле позитивного права, в документах РФ и других в поле коммерческого права. То есть в СССР в поле позитивного права имели права, имеем права и обязанности, а в РФ только обязанности. Как восстановить все свои права и обязанности? Смотрите в следующем видеоролике. Все эти видеоролики будут пронумерованы. Создан отдельный плейлист у меня на канале. Под видео будут указаны контакты для связи. Под видео будут указаны ссылки на Google Диск, на котором размещены все вот эти документы, которые записываются в этой серии видеороликов. В следующих видеороликах я вам э, покажу механизмы, как перейти из статуса физического лица в статус гражданина и потом в статус человека. И у вас будут права и свободы. Благодарю всех за внимание. Ставьте лайки, делайте репосты, если видео вам стало полезным.